Ой, не пугайся, не хотел тебя напугать. Вот. Просто я увидел тебя оттуда, я вот туда шел, ты а, в эту сторону. Вот, а я всегда... Вот, обратил на тебя внимание, решил подойти пообщаться. Тебя а как я зовут? Я с этим парком случился, не Тебя, тебя, тебя, тебя до, сих пор, до сих пор стучит. Да, я просто uh -huh. тут работаю, там. А, торопишься, да? Mm -hmm. Ну, как бы относительно. Маша Марат. Очень приятно. Взаимно. У <laughs> тебя такая интересная. Штука. <laughs> да, Маша. Да. Ладно, я не хочу тебя задерживать. Я бы с тобой встретился, это очень милая. Вот. Прямо. А, да, Странно? давай. Да. Ты видишь, что я улыбаюсь, смеюсь. Нет, ну да. Нет. Серьезно. Давай я возьму тебя номер. Созвонимся. Когда ты будешь выходной? Когда я буду выходной. Мы где-нибудь посидим. Вообще, можно меня найти здесь? Нет, зачем? Ну, вот я просто не довела мысль. Да, у меня все равно есть обеденный перерыв, и я как раз в это время могу пообщаться. Просто, честно говоря, я не очень нравится в этот Что ну, не, не, не любишь? Перерыв. Я тоже не люблю. Ну, ну вот, просто а. меня здесь ты можешь всегда найти, два, через два. Знаешь? У меня есть как раз перерыв, в который я могу ну, пообщаться. Нет, ну, я же тоже занятой человек. Я ж... ну, да. Лучше всего, конечно, вечером. Давай, я запишу твой номер, Маша. Мы с тобой созвонимся. Говори. Сейчас гудок отправлю, чтобы ты знала. Сохрани. Сейчас Марат, да? Маша, да? 926, Да. 926? Да. Недоступен пишет. Вот я, собственно, шла и смотрела в телефон, потому а -а -а. что он у меня не работает. А Блин, ты набери, сохрани так. А, наберись, так. Ну, а мне может сейчас. Сообщу. Ну а вдруг не придет. Ну номер точно мой, просто может здесь не берется. Может быть. Нет, ты просто набери и сохрани там у себя ВКонтакте. Хорошо. Ну, я не хочу, чтобы я тебе позвонил, не 925. Хочешь, чтобы я сразу сказал, «Привет, Марат?» Да, «Привет, Маратик». Да, 925. Не забыла даже, куда нажимать. Я Я просто обновила… Андроид? Ой, этот, IOS. Да, и я Что, недавно, да, он вышел? Ну а его основы. Так нет, просто я не обновляла. А, игнорировала, да? Недавно подумала, все у меня обновлять. И пожалела. И вот. Ну что, привык что? Они же все равно плохого не посоветуют. Как ты думаешь? Всякое. Ну да. Девушка, а вот этот молодшая человек так что знакомился со мной? Вы давайте телефон. Спасибо. А, ну поздно. Ну ладно. Вы собираетесь телефоны. Нет. Нет, ну честно, скажите, мне интересно, я просто изучаю психологию. А, психолог? А. Ну, при встрече обсудим. Нет, нет просто надо не туда. Просто, идти. Нет, мне просто интересно. Можно прокомментировать, что сейчас сказала девушка? Я ее вообще первый раз вижу. Нет, я не верю. Я ну, есть же сумасшедшие нет, люди входят. Не нет, мне просто интересно. А с чего она взяла, что я тебе телефон Нет, Ну так видно, что стоит записываю. Как бы нет, я чувствую, что это какая-то подстава. Просто я как бы, ну обычно на уровне телефона как бы не заморачиваюсь. Мне просто интересно. Не, это просто вот ты... ну, правда по чесноку. Не, если ты думаешь, что ты, я просто так ради телефона к тебе подошел, нет, я ну, не знаю. Я буду не... Нет, ну, это все. Ну я не буду мне ничего говорить. Интересно. Что тебе интересно? Почему ну, я подошел да, к тебе? Комментировать. Я мне. не знаю, почему она это сделала. Нет, ну, она ну, нет. ну я откуда знаю, зачем она это сделала? Может, мы с тобой женимся вообще, у нас будет счастливая пара и уйдем в один день в 90 лет. А вот этот случай может просто прервать это все. Мы же не знаем, мы же даже не знаем я друг друга. Даже, если Да, но я откуда-то знаю, может, на правду? может, сейчас ты разговаривал с ней, а до этого еще с кем. Потому может, ты просто собираешь телефоны. Ну, допустим, мне просто. Ну хорошо, нравится. допустим, я это делаю. Да, к примеру. Да. Ну, я это не делаю ради телефона, на самом деле. Да. А, а я ты просто думаешь, я тебя увидел. Да. Собрал несколько увидел. телефонов, и кто откликнулся, мне интересно, просто я изучаю, то есть, я задаю этот вопрос не с целью подкопаться, а просто мне вот реально по-человечески интересно без всяких там мыслей сзади. Ну, да, то есть, мне просто интересно, Хорошо. двигается человеческая мысль с точки зрения. Я не знаю, ну, психолог. Да. Вот. я работаю в салоне красоты, но я как бы занимаюсь психологией. Ну, поэтому... молодец. <связь> да, я знаю. <связь> Знаешь? То есть я понимаю, что. Ну чё сказать, будет, что, будет, будет внукам рассказать, какие там. Мне, внукам, столько есть, нашим сказать. внукам. <связь> а, так. Да. <связь> да, вот пришло самость. Да. Послушай, Маша. Да, мне надо. Мы можем поговорить с тобой в другой раз. Да, Если ты считаешь ненужным, ну то, что ты мне дала номер. И я вот, и, в принципе, сохранила я мой номер. Не, не если ты не... Я просто считаю ненужным, там, не знаю, там, завтра, допустим, там... Ну, короче говоря, там, если я не захочу общаться, то я просто так и скажу, ну, хочу общаться, проблемы нет. Я ты можешь спросила, сейчас сказать это? Да, я просто спросила, а я пока не знаю. Я просто нет, спросила, нет, мне было интересно. Я, мне просто хочется тебя узнать. Ну, может, мы будем хорошими друзьями, которые будем, там, я не знаю... Лет 20 общаться там, ну я тебе буду давать совет, ты не будешь давать совет, ты психолог там, я да, тоже может там, да, да. у меня я есть тоже какие-то навыки, которые я тебе не буду, пока не буду говорить, вот. ну ты милая девушка, я, я... чувствую, что какая-то есть там. Потому что просто снег, да, но что-то есть. Ну, если тебе интересно, мы можем это ну, обсудить. что-то есть, я просто вижу, когда что-то есть. Слушай, мы можем встретиться здесь же в Атриуме, посидеть где-нибудь. сейчас? Надо не пойти. сейчас! Нет, просто может, сейчас мне надо вообще бежать. Да. Я вот тебе и говорю, мы можем встретиться, это же ни к нич чему тебя не обязывает. Просто Понятно, можно до друга узнать. Работает. Ну все, Маша. Все, все, все. Удачи, Удачи тебе. Как я прокомментирую? <связывая> я, я не знаю, почему она это сделала. Она разрушила наше счастье. Я собирался жениться на этой девушке. <связывая> не, серьезно, ну <связывая> зачем она так сделала, я не знаю. <связывая> ну я думаю, лучше бы я сказал, слушай, я недавно расстался с девушкой, я сейчас не в отношениях. И, конечно же, я ищу себе девушку. И почему бы и мне не подойти к понравившейся мне девушке. Почему? Вот, можно было так сказать, коротко и ясно. Но ну, я как-то более разжеванно это вот преподнес ей. Да. Ну, в следующий раз, когда будет такая же ситуация, я поступлю именно так же.